Ребята, всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня у нас намечается хорошее видео. В нем мы установим нашу дверь. Наконец-таки у нас будет человеческий вход в нашу усадьбу. Мы сегодня постараемся выставить штукатурные маяки самодельные, сделанные вот этими руками. Ну, возможно, еще теме. он ходит там еще две руки. Вот. А если у нас ничего не получится, плюни, мы нормальные маячки установим железные. Ну, попробуем, попытаться хотим. Постараться, что выйдет из всего этого дела. Так что вот. начинаем. Так что, короче, начинаем. А там что получится, что получится, то и увидите.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 Друзья, около 40 лет этот уголок лежал в земле, вот в этом бывшем погребе, который mm -hmm. мы благополучно тогда разобрали, отец там нашел гору металла, смотрите, он вообще не прогнил, металл в идеальном состоянии, толщину вы сами видите, это просто сказка, а не находка. Вот, сейчас этот уголок будет перемычкой над нашей дверью. Вот такой вот мощный угол, потому что кладка так себе, уже старенькая, раствор тоже что так себе. И мы перестраховываемся, с внутренней стороны положим уголок, снаружней заложим арматурку, и все будет вот так. Вот, кирпичи в любом случае зажаты, они же, получается, два кирпича лежат так, потом два кирпича лежат так. у нас, получается, ширина 25, поэтому все кирпичи, они друг друга зажимают как-то в распор, не знаю, короче, я не каменщик, нифига, но чтобы подстраховаться, мы все равно будем вкладывать и уголок, и арматурку. Ну вот, друзья, выбили мы все-таки ряд кирпича вниз, и здесь будем подливать потом новую бетонную стяжку, потому что нам не хватало всего одного сантиметра, а выбивать вот этот ряд кирпича ради одного сантиметра было тоже как-то очень глупо, поэтому мы решили пока что выбить ряд вниз лишний но потом мы его будем доливать уровень пола, то есть сейчас у нас дверная коробка будет чуть выше, чем то место на чем я стою, также вверх проем мы расширили, вложили вот уголок сюда 50, который мы показали ранее, отрезали и проем по ширине вроде готов сейчас будем примерять дверную коробку Итак, друзья, в общем, поставили мы, как вы видите, напротив петель по такой пластине. Это будут у нас пластины для предварительного монтажа. Мы сейчас с отцом расклиним всю коробку клинышками, закрепим через эти пластины к нашей стене, а потом через старые крепежные отверстия, которые уже есть в этой двери, напротив петель они... Расположены, мы еще заанкеримся в стены. В общем, у нас будут и пластины, и анкера, и еще пена все это будет держать.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 Never be the same. I don't really want hurt you, but I can't control the pain. If you thinking by my side, maybe we can be okay, okay, okay. Maybe you can be the okay.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 Итак, друзья, уже навесили мы эту дверь. Сейчас мы регулируем притвор. Как это называется? Так. Короче, вот эта штука, она немножко не идет, потому что коробка в этом месте у нас почему-то выперлась сюда. Утопить мы ее не можем, потому что она здесь упертая в кирпич. И мы решили сделать вот так. Мы немножечко зарезались в самой двери, утопили притворную планку вовнутрь. Сейчас зафиксировали ее вот двумя коричневыми саморезами с пресс-шайбой. Выкручиваем вот эти. Ставим планочку. Так вот. Так, вкручиваем обратно. Те же самые саморезы теперь можно протестировать дверь вот и все друзья а еще у нас есть замок Саша там вам показывает то, что у него дверь не открывается, что он закрыл. У тебя там с той стороны не видно. Да? Она тоже, типа... Нет. Непонятно. Закрой. Что, закрыл? Я дергаю сильно. Что, говорит? Ручку вырву? Да. Не вырву, не переживай. Еще раз делай. Все, друзья, с дверью закончили. Вот это стекло уже сегодня не будем, наверное, делать. следующий раз его сделаем. Угу, потому сегодня... что у нас дождь. На Вернемся сегодня... к вам завтра. Так, да, сделано все, что запланировано. Завтра будет больше. Так, ребят, нам предложили вообще покрасить ставни. Ну, знаете, наверное, да, идеальный вариант. Вот так вот будем так вот, закрывать. Всех. Все сразу будут знать, что мы... О, господи, открыли окна. А еще дверь бронированную поставим. А то что мы, молодежь. И без брони. Да, дверь стеклянную поставим. Браки. Ага. А, друзья, не просто так, у меня в руках такая палочка с черточкой от карандашика. В общем, как вы видите, лазерный уровень выставлен в плоскость стены. Смотрите, какой паук ползет огромный на стене. Проверяет качество выставленных маяков. Уберите его потом. Мы сделали три заготовки под маяки. То есть у нас будет один маяк в углу, один в центре и один в этом углу. Взяли такую палочку, поставили лазер на тот болтик, на тот болтик. Пойдем продемонстрирую. Подставляем, и у нас лазер совпадает с нашей меткой. Подставляем на болтик, лазер совпадает с меткой. Пойдемте там, где будет видно. Эту стука поклевывается. Подставляем, лазер совпадает с меткой. Итак, выставили мы один саморез снизу, один в середине, один внизу, три ряда. Соответственно, теперь наводим цементный раствор. Накидываем сюда цемент. Берем правило, подставляем по нашим саморезикам. У нас получается плоскость от провила. Убираем. У нас готовый штукатурный маяк. Ждем, пока они застывают. И уже потом, когда они застынут, то есть, наверное, на следующей неделе, друзья, мы начинаем штукатурить эти стены. В общем, таким образом мы не стали покупать вот такие вот маячки, обычные металлические Потому что они стоят сейчас каждый по 70 рублей. Да плюс для них еще клипсы надо. А нам тут маячков надо... тых тых Ого-го-го-го-го. А мы на эти деньги можем что? Можем что-нибудь другое купить. А сейчас свои навыки прокачать. Потому что мы здесь собрались для того, чтобы учиться, экспериментировать, пробовать и развиваться. В общем, попробуем сделать таким образом. Дядя мой так делал и подсказал мне такой совет. Дал, вернее, мне такой совет. Вот, приступаем. Друзья, как вы видите, по следам на стене и по нормальному новому маячку, нифига у нас не получилось. В общем, полная шляпа все это, как по мне, лишний только труд, лишняя работа. Только полдня работа. потратили. Да, потратили очень много времени, пока тут приловчишься, пока это все сделаешь, все получается как-то не очень. Наехали купили за 1000 рублей маяков на всю комнату. Сейчас быстренько, отец уже раз, два, три, четыре, пять выставил их. Угу. Сейчас, он, все клипсы эти выставил. Клипсы у нас были, купили маячки десятку хорошие. Вот 12 маяков, 1000 рублей какая-то вышла. Короче, все, нормальные маяки. Сейчас мы их цементом подмажем все прям. Все, у нас готовые они, штукатурные маяки. Отштукатуримся, и будет у нас счастье. А то, что мы начали делать, мы накидали лепешки. Во-первых, мы саморезы потеряли. Это надо отметочки ставить, где у тебя саморезики. Приложили правило, смазанное маслица, Вроде все, ништяк, все подровняли, отслоняем. Там где бугор, где чуть-чуть провалилось, где еще что-то. Опять его представили, начали размазывать. Тут чуть-чуть кусок отошел. Короче, блин, такая фигня все это. Пробовали, пробовали, плюнули, все, Он счистили обратно в бадью. Сейчас нормально сделаем. Короче, не тратьте свое время, мой вам совет. Проще купить уже придуманное умными людьми готовое решение. потратить чуть-чуть денег, но зато сэкономьте вот столько времени. Это мое мнение, делайте как хотите, мне все Ой, друзья, судя по моему уставшему виду, вы можете понять, что сегодня, вот судя по этой стене, очень мы... сегодня. сегодня очень жарко, говорит Ксения, да, и сегодня, благодаря отцу, конечно же, мы смогли поставить маяки. У меня ни хрена не получалось, я уже нервничал, короче, в итоге мы, как я уже ранее сказал, купили железные маяки, раствор тоже что-то как-то не очень у нас пока получается, ну, мы пока тренировались первый день, вроде все маяки с горем пополам выставили, вот, и даже часть стены вон закидали остатками раствора. Это так. Вот, на следующий раз надо будет ковши уже брать штукатурные и пожиже раствор делать, за несколько слоев накидывать. Потому что так, как мы делали, мы его навозили как гипсовую штукатурку. Ну, вообще не получается. А до этого у нас был опыт работы с штукатуркой. Мы гипсовой штукатуркой стены делали. Вот, а цементные я лично в первый раз. Отец говорит, он баню свою штукатурил, цементной штукатуркой тоже еще... Удовольствие, говорит, получил. Друзья, также заметьте, вот это окно уже полностью э, удалена, краска с него. С этих окон частично тоже. Они все намыты, отмыты и подготовлены к покраске. Осталось там... Ну... Кое-где там так, посшибать уже прямо перед самой покраской. И мы прямо на старую краску будем красить новый, потому что старая краска держится хорошо. Где она чуть-чуть ошалушивалась, мы ее подковырнули шпательками. А в остальном она прям идеально лежит, поэтому смысла ее снимать нет большого, как мы вот здесь начинали делать. Вот Ксюня начинала делать феном. Вот, и поэтому в следующий раз, возможно, будем красить окна уже, но пока ничего вам не обещаем. Друзья, вообще, на самом деле, планов много, времени очень мало, что получится, то получится, всем спасибо за просмотры, всем спасибо, кто с нами, пишите хорошие и не очень комментарии, пишите, ставьте, вернее, лайки, ставьте дизлайки, мы любую критику воспринимаем, отшучиваемся, отвечаем, так что это не обижайтесь, если там наши шутки кому-то непонятны, все, всем спасибо, всем пока, друзья.